Друзья, я приветствую всех вас на канале Coin Az. Сегодня еще одно видео из серии монет мира. Как вы видите, первые монеты, которые сейчас я вам показываю, это монеты Индии. Дальше у нас будут монеты Ирана, Китая. Гостей нашего канала прошу подписаться на канал. Наш канал здесь только видео монет на канале более 600 видео всех монет мира и любой кто смотрит сейчас это видео и хочет узнать информацию о своей монете о цене монеты может перейти на канал найти видео относящиеся к его монете просмотреть информацию а те кто хочет продать могут перейти по ссылке под этим видео на мой веб-сайт, бесплатное объявление, вы можете выставлять свои монеты на продажу. Друзья, я показываю вам монету, монеты и говорю информацию, которую хочу до вас довести. Как знают мои подписчики, скоро открывается мое мобильное приложение Coin Az, на котором любой человек, живущий в любой точке мира, сможет легко быстро зарегистрироваться и выставлять свои монеты на продажу, все будет через мое мобильное приложение, все транзакции и доставка будут через мобильное приложение CoinAs, первые 100 подписчиков, которые выслали мне свои email адреса для тестирования, я их зафиксировал, они у меня есть, я им первым вышлю ссылки на приложение, Друзья, как вы видите, я показываю вам монеты, это монеты уже Ирана, тоже очень красивые монеты, из них некоторые очень дорогие, у меня есть новое приобретение этих монет, я собираю эти монеты тоже, друзья, опять же повторюсь, гостей нашего канала подписаться на канал, это нумизматический канал. Здесь показываются только монеты, собирается информация о монете. Я помогаю своим подписчикам и тем, кто нуждается в помощи в совете. Есть мой номер WhatsApp под этим видео. Также ссылки на мои страницы Instagram, Facebook. Пишите там, если вы там зарегистрированы, друзья. Итак, я хочу поблагодарить моих подписчиков и платных подписчиков, которые подписываются за 1 доллар. Это большая поддержка, друзья. Как многие знают, этот канал начинался с нуля. Сейчас уже за два года мы уже сделали большое дело, открыли сайт. Кой нас стал брендом. Так что, друзья, поддерживайте нас. Вам тоже это нужно. Этот монет, этот канал смотрят только люди, которые собирают монеты хотят узнать информацию о своей монете. Итак, друзья, всем большое спасибо. Спасибо за внимание. До свидания.